Очень такая актуальная и модная тематика, много народу работает. Эта тематика считается такой прикладной. Неравенство Харди э, применял еще Соболев. У него вот последние монографии «Избранные вопросы теории функциональных пространств». А в 89 году, после его смерти, кончина уже была, она учениками корректирована и отредактирования опубликовано, неравенством Харди он посвящает там под параграф. Вообще замечательная книга, вот эта 89-го тоненькая, и там много еще есть нового. А, ну и в уравнениях э, в уравнениях эллиптического типа с ворождениями, э, матфизика, физика, теоретики, они обнаружили, что неравенство Харди, Реллиха они связаны с принципом неопределенности Гейзенберга. Тоже это вот э, работает поэтому не только математики, но и физики, теоретические физика. Есть люди, было старшее поколение, много людей, э, теперь уже 40-летние есть. Вообще тематика такая живая. Теперь э, что мне нужно будет, э, некоторые... Некоторые понятия. Так, мне понадобится... Так. Ага. Вот э, на доске я нарисовал расстояние. Омега-то область в РН. Она не совпадает со всем пространством. Это условие, что отлично от всего пространства, нужно для того, чтобы расстояние до границы определялось. Иначе, если все RN возьмем, это будет бесконечность. Расстояние от точки до границы. Вот я здесь нарисовал. Функция расстояния, она имеет многочисленные применения, очень удобные, наглядные. Правда, она не гладкая функция. Если граница достаточно гладкая, вблизи границы эта функция тоже гладкая, вторые производные так есть. а в целом она ну например мне нужны будут только основные свойства этой функции базовые, они такие. для любой области или открытого множества, эта функция является Липшицевой, с коэффициентом единицы, условия Липшицы верны. Сто лет назад, вернее, 102 года уже, в 1919 году Радемахер доказал такую теорему. Если функция является Липшицевой, функция определена в открытом множестве Рен, то она дифференцируема почти всюду. Расстоянием до границы он не занимался, но вот получается эта функция. Ну, не будут особые точки, даже в случае шара, для любой ограниченной области. Есть множество точек, где производных, производных нет. Есть интересная работа, э, в 1935 году опубликованная Моцкина. Э, фамилия русская, но из Российской империи его родителей. Википедии я посмотрел. А он уже такой э, шифровальщиком работал во время войны. У англичан. У англичан. Ну, шифровка, не шифровка. Тюринг там много <связывающих> интересных людей. Вьет был шифровальщиком, пишут. Так вот, по потерями Моцкина ситуация там такая. Вот расстояние до границы, она достигается в одной точке или в нескольких точках, может быть, ближайших точек может быть несколько. Моцкин очень такое простое утверждение, что если ближайшая граничная точка одна, то тогда в этой точке... Для точки x ближайшая граничная точка одна, и только одна, тогда функция дифференцируема. А если ближайших точек несколько, то там производной нет. Не существует. И это первое. Второе, что вот модуль градиента градиент этой функции расстояния, она единичка. Но поскольку существует почти всюду, вот она равна единичке почти всюду. По модулю так вот неравенств Харди типа довольно много, я рассматриваю э, два неравенства тут вот градиент а здесь э, градиент функции у умножить на градиент функции расстояния всего теоремы Каши и всего вот этого условия вот эта величина во втором неравенстве 1,2, она не больше, чем вот это ну, Это ведь скалярное произведение, так обозначает, скалярное произведение даже может обратиться в некоторых точках в ноль. Поэтому в качественном плане вот это неравенство 1,2 как бы сильнее вот первого неравенства. Здесь теперь довольно важно для меня Константы тут есть. Я считаю, что это они выбраны оптимальным образом, то есть максимальные константы. Этим условием какая-то константа естественным образом определяется. Можно еще ниже там. А это у нас кончается, да? Так, ну да. Константы. Вот определение констант здесь дано. Инфимум. наибольшие константы инфимом не стыкуются, но на самом деле стыкуются. Инфимум ведь это наибольший из э, минорантов. Поэтому константы наибольшие из возможных. Вот э, ну, здесь дается описание того, то, что я уже говорил о том, что вот градиент больше, чем вот эта в силу теоремы всего теоремы Каши, коши, неравенство для коши, для скалярного произведения, и вот это условие, почти все это выполняется. Поэтому для этих констант у меня будут вот такие неравенства. Так, теперь... Да? Э... 1,1 и 1,2. В 1,1 у меня э, вот эта величина участвует, а в 1,2 – вот это. А что там? То есть усиленные харди – это 1,2, я называю. Это основное вот в этой работе. Так. Ну, вообще, я вот тут э, хотел нарисовать, но слишком долго. Uh, я сказал, что есть различные приложения нейральности <coughs>, типа Пардии. Собственно, я комплексным анализом занимался. Вот к этой тематике пришел как бы в некоторой степени случайно. Uh, в конце 90-х годов я решил классическую проблему одну для жесткости кручения. Нужно было найти параметр геометрический, который оценивает бросковое сверху и снизу. А давайте я это нарисую, это даже интереснее, чем мой доклад тепершний. Так вот... С упругой балки, поперечь насыщения омега по модели Синвинанна жесткость крущения определяется таким образом. Функция напряжения, ну омега это поперечное сечение. Вот омега. Берется кривая задача в области дельта уравняется минус 2. И у на границе. 0. Ну и тогда жесткое сокращение это и есть 2 интеграл от u до x до y по модели Синьбинана. Есть вариационная формулировка, но это вот для областей, поскольку его задачу надо ставить, для областей с кусочно гладкими границами. В общем случае вариационное определение есть через неравенство для всех функций, не равных нулю c 1 омега, до 2 интеграла от у. Ну, давайте, ну, хорошо, у это не обязательное решение, произвольной функции что dx, dy в квадрате, и поделить на интегралы по омега, Интеграл Дерехле на Блу в квадрате до х Вот задача была такая, что нужно было найти геометрический параметр, с помощью которого жесткость включения нужно оценить сверху и снизу. Задача, идущая еще от Каши и э, ну, Вообще, первым там был кулом. Э, и там получилось такое решение у меня. Оказалось, что есть очень просто устроенный геометрический параметр. Короче, жесткое исключение. Омега это односвязная область. Плоская односвязная область. Оказалось, что она ведет себя как, давайте его обозначим, и 2D омега это вот такая величина. Интеграл от квадрата расстояния, до интеграл вот этой, от этой функции, ну тут я декартовые координаты x y использую, ну это можно назвать, э, назвать моментом инерции области относительно своей границы. Вот. Э, Вообще-то говоря, вот это у меня означает следующее, что отношения для всех односвязанных областей удовлетворяет таким неравенством. Вот чтобы доказать эту правую оценку, мне пришлось применять неравенство Харди. С тех пор вот я ими интересуюсь. А эта работа у меня была... Я докладывал на семинаре гончара андрея александровича но ну, это был семинар именно гончара еще тогда они а им имени гончара и он пригласил меня и в математическом сборнике у меня опубликовано в восьмом году так. теперь переходим вот к этим 6 со основная задача. Мне нужно оценить. Неравенство в Харди <coughs> имеет интересную особенность. А... Вообще говоря, неравенство, вот они <coughs> в семействе С01, но это интерпретируется они, как неравенство в некотором пространстве Соболева. Вот я здесь наверху написал. А... Вот от семейства замыкаем по норме а в качестве нормы берем левый интеграл в степени единицы на b, и правый интеграл в степени единицы на b. Но можно было бы взять интеграл, содержащий только градиент, это вот это получается, но это не всегда хорошо, мне нужно ограниченность обоих интегралов. Можно привести контрпримеры, что э, но с помощью градиента обычно... Полунормы получается, поскольку функция на границе обращается в ноль, это будет нормой. Но вот та норма и суммарная, они не всегда эквивалентны. А... Это предыдущая страница. Предыдущая страница. Вот это у меня левый интеграл, а это правый интеграл. Но длинные формулы выписывать не хотелось. Так вот, есть две теоремы. А, времени у меня много, вообще я тороплюсь, так есть две теоремы. Вот первое неравенство с градиентами изучалось во многих работах. Я тут привожу утверждение для с звездочкой Верно такое утверждение. N больше не равняется двум размерность пространства p от единицы до бесконечности, s от единицы до бесконечности, в ну, омега – выпуклую область. И тогда, оказывается, эту константу можно определить. Но такое утверждение вот для c было уже ранее известно. Вот эта теорема, теорема 1.1 – она была доказана в статье Болинского и Эванса. Они, правда, требуют некоторые дополнительные условия на область. И в этой статье указано, что неравенство вида 1.2, ну, то, что связано вот с этой константой, они имеют применение в задачах распознавания и восстановления изображений. Какая-то была ссылка, но по этой ссылке у меня ничего не раскрылось, поэтому... Я не знаю, насколько это что и как там делается, но вот, э, как говорится, за что купил, то и, за то и продаю. Это в статье и утверждается. Э, я просто эта теорема доказана в моей статье. Я просто их обобщил, у них в случае P и S, еще есть дополнительные условия, от которых я избавился. Никаких условий на область, кроме выпуклости, здесь нет. Вторая теорема, она у меня уже была для CPS. И теперь, вот в прошлом году я опубликовал следующее, что с СС звездочкой тоже будет больше, чем как С без звездочки, больше, чем s минус n, не p, делить на p не -P, -P, -P, -P, -P, p. Здесь, в отличие от теоремы для выпуклого случая, область произвольная. Произвольная область в иномерном пространстве, не, не равная всему пространству. Но есть дополнительные требования. Здесь было s больше единицы, а s здесь я требую больше, чем размерность. И это по существу. Если с меньше разменности, все сильно усложняется. Но э, даже при этих требованиях э, так не бывает. Обычно это же часть теории теоремы вложения пространства Соблева. Там всегда есть ограничения на область. У Соболева было звездно-с относительно шара. Условия рога, кривого рога и так далее, всякие есть ограничения. А в этой моей теореме нет никаких ограничений только на область, геометрических ограничений, только на параметры. Поэтому есть ряд людей, которые, видимо, решили проверить, уже третье доказательство получили, доказали. Правда, все на меня ссылаются, говорят, все верно, но доказывать по-другому. Последний раз в декабре прошлого года из Хаефа и Пенховер, есть такой известный математик, я на него ссылался он дает свое доказательство вот, вот этого что вот эта величина больше, чем вот эта при П больше единиц он доказывает вот теперь переходим к э, настоящему докладу содержанию цель у меня такая вот теорема 1.1, которая есть для выпуклых областей, э, перенести на случай невыпуклых областей с той же константой. То есть я хочу, у меня цель такая, как-то описать или найти невыпуклые области, которые в смысле констант Харди ведут себя очень хорошо, а ведут себя как выпуклые области. То, что было для выпуклых областей константы то же самое но я беру частный случай не любые s беру p больше равняется двум буду рассматривать случай и s равняется двум вот это основное но мне нужны для формулировки теоремы для формулировки теоремы нет еще нужно ставить. Некоторые константы. Я их вводил в 2014 году, когда вот первое уравнение 1.1 исследовал. Это уравнение типа Лямба для гипергеометрических функций. Я тут только написал уравнение. Но ну, Есть константы, введенные мной в 2014 году. Это вот просто некоторые числа, они зависят от размерности. Вот я привел для n равным 2, это 2,49, для тройки определяется чистым виде единичка, а потом они уменьшаются, они убывают, это доказано. Оценка можно снизу получить, они все меньше единицы, вот, ну кроме n равные 2,3, они все меньше единицы. Вот константы есть, то есть это известное числа. И теперь можно... Ну вот, я тут написал, что для омега это граница, омега с чертой замыкания области. Я рассматриваю области, лежащие во всем пространстве. На границе бесконечность может быть. И формулировка теоремы. Вот, кроме этой теоремы, Других теорем у меня тут не будет, это основная теорема. Я беру такой случай. Параметр p от 2 до бесконечности, иннервное пространство и омега-невыпуклую область. Такая, что вот эта величина род омега меньше... Это внутренний радиус, определение было раньше. Род омега это радиус максимального шара, который можно вложить в область. На область у меня такие требования. Есть геометрическое требования на область. Область должна быть такой, что любую граничную точку, отлично от бесконечности, э, ну вот тут написано, существует внешняя точка, такая, что вот расстояние такое-то. Э, но если словами объяснить, Следующее. Область должна быть такой, что ее с внешней стороны можно покрасить окружностью некоторого радиуса, и этот радиус должен быть не меньше, чем вот э, роде льдь на лям -ден. А? У меня равно, но если большим, то меньшим тоже можно, да? Я здесь взял, так сказать, оптимальный случай. Можно и большим. Если большим, то меньшим, то тем более можно. Значит, это... Ну и тогда вот я утверждаю следующее. Что константа определяется в точном виде. Но неравенства в Харди вообще говоря, экстремалий нет. Как правило, нет, У Харди не было, он потому и этими неравенствами занимался в вот намерном случае. То есть уравнение Эйнлера-Лагранжа можно выписать, определить решение, но для этих решений там интегралы не существуют. То есть на самом деле экстремали нет, поэтому, чтобы доказать вот эту вещь, приходится делать так, доказывать, что с звездочкой не меньше, чем это, и что с ССР-звездочкой и второе неравенство, что она точна, то есть с S-звездочкой меньше равно, чем вот это. Поскольку экстремально экстремально для области эти константы определяются точно, как инфимум, поскольку экстремально нет, приходится два неравенства доказывать. Но здесь у меня поэтому получается, как бы, нужно доказывать восемь утверждений. Но я их сокращаю их количество за счет лем, вот я как раз... Шесть э, э, лем есть, я как раз их опишу. Так, у меня сколько времени осталось? Еще минут 15 есть, да? Э, первые две леммы от геометрии области не зависят. Вот если какое-то неравенство имеет место, то, применяя неравенство Юнга и так далее, то э, для p большего, чем q, можно получить неравенство уже lp неравенства. Э, для заказе теоремы я эту ремму применяю при q равном 2. То есть выясняется, что от, в оценках снизу достаточно рассмотреть случай случае q равный 2. Так, следующий, пожалуйста, Льем. Ага. Вот это утверждение было раньше. В моих работах мы еще с Шефигуллим Назибуллиным в разных вариантах этим занимались. И здесь я доказываю аналог, что если константа найдена для какой-то области, то образование каждого произведения будет равенство. Получается так, половину утверждений я сократил. Следующее, пожалуйста. Третье льема, геометрические требования у меня частично используется. Значит, определение такое. Да, я говорю, что область... Ну, условия прокраски области снаружи шарами. Такие области я называю лямбда близкими к выпуклым. Вот это означает, что лямбда близка к выпуклым означает, что область снаружи можно покрасить, еще прокраситься э, валиком в виде шара радиуса лямбда. Бесконечно на точки не красим, там туда мы не дотянемся во всех конечных точках. Вот это определение, оно является оригинальным, но идея, что как уйти от выпуклости, опорные шары нужно взять вместо опорных э -э, полупространств, эта идея была в пятьдесят девятом году э -э, не только конечномерных, но и бесконечномерных пространствах э -э, линейных ну, банаха, э -э -э, гильберта, ефима стечкин в пятьдесят девятом году. Именно с шарами. И Виаль, он внутреннее распределение. В 1983 году это французский математик. Можно показать, что вот приведенное мое простое определение связано с определением слабой выпуклости по эфиму Вастечкину или по Виалю следующим образом. Область является лямбда-близкой к выпуклой, в смысле моего определения, если она устроена следующим образом. Если замыкаем ее внутренность, получается сама область. Это требование. И тогда, вот если область обладает этим свойством, омега является, вот лямбда близкой к выпуклой область омега является одной из компонент внутренности некоторого множества X, а X это замкнутое множество R слабо выпуклые по ефимову Стечкину с некоторым радиусом радиусом этим лямбда. То есть понятия взаимосвязанные, но мне было проще так определить, чем переходить к ефимову Стечкину, искать по компоненту и так далее. Ну и Третья те лемма, она слабо использует э, геометрические свойства области. Она является, вот это неравенство я доказываю, для любой области лямбда близко к выпуку, никаких больше требований нет. Э, это фактически следствие одной теоремы, которую мы лет десять назад, нет, лет 7 назад доказали вместе с Шефигулиным э, для этого параметра. Там у нас было условие, что оценки сверху можно получать в том случае, если есть хотя бы одна хорошая точка граничная. То есть область имеет хотя бы одну хорошую граничную точку, хорошую в этом смысле. Вот это если хорошая точка, она обладает. Есть шарик, лежащий в области, есть шарик, лежащий вне области, и они касаются друг друга как раз вот в этой точке, которую мы называем хорошей. Существование одной такой точки позволяет доказать вот оценку сверху. Но Для областей лямбда выпуклых к близким таких точек будет много, поэтому это как бы следствие. И следующее определение у меня такое. Я выделяю э, области лямбды близкие к выпуклам, которые образованы конечным числом опорных шаров. Там ведь требуется для каждой точки свой шарик, внешний должен быть. А тут э, есть области, которые... Ну, я пример приведу. Вот возьмем. Это дуги окружностей э, с одинаковым радиусом. Ну, три опорных круга. Они охватывают все точки. Так может быть, так и где? Да? Это вот частный случай. Так, но э, во, с чем связан вопрос? В, в областях, в областях, общих областях лямбда близких к выпуклам неравенства доказывать я умею, не умею, я упрощаю себе задачу, ну, может быть, одновременно усложняю, э, заданную область омега я представляю в виде объединения областей, Омега-йод, они так устроены, тут компакт еще задан, они все содержат этот компакт в области, монотонный по возрастающей последовательности областей, и омега-йод является порождены, у них для каждой этот, э, опорные шары, шаров конечное число. Сколько мне не важно, так что омега-йод в этом смысле, вот они... Нечто типа этого. Ну, N штук может быть M штук. Граница области омега-йод состоит из конечного числа кусков сфер. Ну, при круговые многоугольники в плоском случае получается. Можно дальше. Это. Да, вот четвертый лемма разбиения области было представление в виде объединения, а это вот неравенство разновидность неравенства Харди, значит берется функция, которая единички обращается в ноль абсолютно непрерывно, то есть почти все производные есть, и доказывается следующее неравенство. Если здесь n равно единице, я беру случай n больше равно двум. Если здесь n равно единице, то вот эти множители исчезают. Это в чистом виде неравенства у Харди, вместо ρ можно любое число ставить больше единицы, и даже бесконечность. У Харди бесконечность. Но она от нуля до бесконечности, тут от единицы бесконечности. Вот из-за того, что появляются вот эти множители, я там потом полярные и сферические координаты использую, и мне это нужно. Вот оттуда идет. Терем Фубини, вот. А если тут есть n, ситуация оказалась такой. Мне повезло в том смысле, что вот для любого ρ от единицы до единицы плюс λn такое неравенство, верно. Это аналог неравенства в Харди. Вот λn как раз в этой лемме у меня и появляются они. Максимально возможные, они точные. То есть бесконечность бесконечности я не имею права здесь, а на РО большое ограничение есть. То есть, э, для тех, кто понимает вот намерных неравенств в Харди, это лемма 2.5, это просто замечательное утверждение, техническое. Идем дальше. Ну и константы относительно лямбд, н, тут точны. Дальше это. А следующая лемма такая. Неравенство я, конечно, докажу. Вот, согласно реме 24 в областях, выделенных, выделенных омега йод, конечно, у которых опорные шары шаров конечное число, а потом то нужно переходить к пределу, когда йод стремится к бесконечности, оказалось следующее, что хотя про эту функцию, функцию расстояния до границы, очень много разных утверждений, а нужной мне теоремы нет, пришлось ее доказывать самому. Я доказываю следующее, что... Это у меня опубликовано в прошлом году, что если есть такое представление, э, тогда есть некоторый компакт, который лежит во всех этих областях, э, то тогда э, верно следующее. Функция расстояния. Стремится для омега стремится к функции расстояния для области омега равномерно на этом компакте это сравнительно простое утверждение. Ну, э, Сила монотонности они растут, предел будет, совпадение только нужно доказать. А нетривиальное утверждение 2: существует такое множество нулевой меры такое, что вне, если из К вычитаем вот это множество, которое существует, нулевой мерой, то в оставшихся точках есть поточная исходимость. Вот такое утверждение. Но я не могу сказать, что э, я тут гений и дал длинные доказательства. Но тут я воспользовался с очень сильными утверждениями теоремы Моцкина и Радемахера. Так что, в целом, это утверждение очень нетривиальное, если не знать теоремы Радимахера и Моцкина. Они мне сильно пригодились. То есть это такое мощное утверждение. Все можно... Я только кратко скажу о том, что я применяю первые три леммы, и выясняется, что из восьми утверждений остается доказать только одно утверждение следующее. Но это самый тяжелый этап. То есть на самом деле я должен доказать вот такое вот неравенство. Я перехожу к подобластям, получая неравенство под подобластях 3-3. Я уж не буду показывать перед обедом, тут я, у меня расписано, как это делается, как тут применяются эти леммы, а только про предельный переход. Вообще говоря, вот этих подобластях омега-йод я не нравится, доказываю для фиксированной функции, ну, произвольным образом фиксированной функции, у нее есть компактный носитель, вот это и есть мое К, который я везде таскал. А тут потом перехожу к пределу, используя стимули бега мажорированной сходимости. У 0 это гладкая функция, ρ э, по лиме сходимость есть, и вообще ρ э, э, ограниченная функция, и, и этот э, градиент тоже ограничен. И получается, предельным переходом все доказывается. Ну и идем дальше. Еще. Еще дальше. Еще дальше. Вот примеры есть. У меня еще три минуты, да? Первый пример у меня такой: я беру крестообразную область, которую вот беру кривую, или равняю у меня на x гиперболу. Вот под гиперболой лежат. И ну, для нее определяю радиус Ро от омега шарик, круг, который можно вложить, но ну, симметрично должны. Будем предполагать, что я нарисовал симметрично, хотя я не симметрично рисовал. Ру от омега – это единица. Что касается лямбда, то она считается как минимум э, радиуса кривизны для гиперболы. О, а тут вот как вычисляется радиус кривизны, мы помним еще с первого курса. Вот эта формула минимальное значение корень из двух и нужное неравенство такое вот, которое есть в условиях теории, выполняется и вот этот пример, следующий пример, пожалуйста. А следующий пример такой. Я беру окружность радиуса единица, да вот здесь написано. Берем такую окружность, не окружность, а круг, описанный таким неравенством, граница окружность будет, да. И крутим относительно оси ОЗ, получается тор. Поскольку этот тор получен вращением окружности радиус единицы внутрь тора, тора, это трехмерный случай. Внутрь тор умещается шарик радиуса единица. Теперь каким шариком можно покрасить тор снаружи? Шарик должен быть такой, чтобы шарик пролизал дырку бублика. Это получается минус один. Неравенство, проверяю. Теперь тут следующее. В принципе, пересечение двух областей лямбда и мио выпуклых близких к выпуклам с минимальным из этих двух постоянных э, близка к выпуклой. Пользуясь этим можно сделать так, пересекать эти, эти области полуплоскостью, вот в том случае, или э, полупространством. Ну, например, этот тор, предположим, что это бублик, разрезаем ножиком пополам эта половинка она тоже будет областью лямда близкой к выпуклой с теми же характеристиками или можно разрезать на несколько частей перекрутить поместить получить большую колбаску она тоже будет то есть построить примеры удовлетворяющие условиям теоремы не так уж сложно Ну, немного геометрии такой простой спасибо за внимание